доброго времени друзья хороший ролик для вас это ролик итогов нашей работы за неделю за четыре дня за три дня и в этом видео я покажу вам факты аргументы которые вас подвигнут к большим действиям к большому успеху поскольку я не умею еще работать с программкой на экране чтобы вам показать я сделаю это через айпад и вы увидите скрины увидите доходы наших партнеров вот, и примите для себя правильное решение. Я скажу, что встречи на портале проходят ежедневно два раза в день, это 14.00 Москвы и 19.30, и два дня в неделю для каждого из вас проходят потрясающие тренинги. Это значит это среда 19.00 и суббота, большой тренинг, там, трехчасовой или четырехчасовой. Это тренинг в 12.00 Москвы. Поэтому я вас приглашаю на этот тренинг. Получайте знания. Вы хотите на результат. Все, до связи. Вот смотрите, я открыл значит, свой сайт. Вот видите, Brain Abdance. Здесь вот написано Иван Колобов. Успех вместе. То есть это принадлежит мне. И первое место в команде, вы видите, Андрей Шаура занимает. Успех вместе. На четвертой позиции Александр Новиков тоже. Успех вместе место, значит, здесь идут у нас уже партнеры с Америки. Восьмое место Иван Вовк, тоже успех вместе. Двенадцатое место, тринадцатое место Иван Росков. И еще много-много-много наших партнеров. Вот Елена Парневая на семнадцатой позиции. И я вот стою сегодня в рейтинге на 20-й позиции. А сколько я заработал? Стартовали мы 6 числа, 6 на 7, грубо говоря, в ночь. И вот я нажимаю свой мой заработок. Откроется страничка. Вот смотрите, 219 долларов а, здесь идет а, за 3 дня. То есть 6, вот видите, здесь а, как бы а, не, неделя отчетная с 3 апреля по 9. Апреле стартовал я с 6 на 7 -го. то есть грубо говоря за два дня получается 219 долларов еще не кончился апрель вот сегодня вы видите что 19 только апреля вот внизу экрана на компьютере и вы можете сделать для себя вывод то есть как мы работаем наша команда работает через портал успех вместе вот здесь вот он у меня открыт это потрясающее место это потрясающий портал, инструмент, который позволяет зарабатывать деньги. И также мы используем всем вам известные площадки, такие как Одноклассники, Контакт, Фейсбук, Мой Мир и другие площадки. То есть для бесплатной рекламы и также для платной рекламы. Поэтому здесь зарабатывают домохозяйки, здесь зарабатывают учителя, преподаватели, начальники участков на заводе, это вот Иван Вовк, Иван Росков уволился, знаю, что уже с завода. А Елена Порневая, это домохозяйка, сидит с ребенком дома, с Варечкой. Вот, поэтому это уникальная, конечно, возможность, и я рекомендую ей вам всем воспользоваться. Друзья, чуть не забыл показать вам, значит, попросил наших партнеров, партнеров скинуть мне сейчас скрины их доходов. И вот хочу посмотреть, то есть, насколько кто больше трудился и насколько кто больше получил сейчас вот у меня подгрузится экран я вам покажу вот смотрите вот иван росков идет видно да вот иван росков успех вместе значит 383 доллара а период стоит тот же да, с 3 видите с 3 апреля 14 года по 9 апреля давайте открою вам другой еще скрин тоже покажу вам его обязательно вот и Инна Шмелевская тоже видите успех вместе мама в декрете начала также 6 апреля выплата за 4 дня 175 долларов это бонус приглашений Powerline 10 долларов это выплачивается абсолютно всем без всяких приглашений и всего получилось в сумме 185 долларов. Для мамы в декрете, я думаю, это хорошие деньги за 4 дня. Вот э, есть еще у меня тут результаты. Вот, смотрите, Иван, Вовк, э, тоже успех вместе. Значит, э, доход за 4 дня 210 долларов. Видите, кто-то больше потрудился, кто-то меньше, кто-то учится. А вот еще есть э, Инна Алешкевич. Успех вместе. Тоже мама в декретном отпуске дома с ребенком. За два дня заработала 110 долларов. Я считаю, это хороший доход, на самом деле, для мамы в декрете, потому что пособие месячное на ребенка ну, у нас, например, в Екатеринбурге, составляет 480 рублей. Значит, вот еще Александр Новиков, тоже наш партнер. Бизнес начали 6 апреля всего получается 779 долларов. Отличный результат, я считаю. Вполне даже устраивает Александра и его семью. Вот еще вот Андрей Шаура. 5 апреля Андрей стартовал и уже 1802 доллара на счету. Тоже классные деньги, потому что это доход хороший. Вот Иван Росков, да, о нем я говорил. То есть, ну, я думаю, достаточно как бы веских аргументов, чтобы понять то, что здесь можно зарабатывать. Поэтому, друзья, давайте до, до встречи в следующих видео. Заходите на портал Успех вместе, посещайте мероприятия в прямом эфире и развивайтесь и зарабатывайте, улучшайте вашу жизнь. Все, с вами был Иван Колобов, пока-пока.